Давай, показывай. Великая техника. Похороны десяти теней. Убийственные приемы серии серьезных. Серьезные прыжки из стороны в сторону. Что ты сделал? Ну, просто прошел мимо, прыгай из стороны в сторону.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 награда от короля гильдии увеличивается поэтому каждый участник получит <связать> <связать> <связать> <связать> лорд комиссара ракнер 2 миллиона золотых <связать> 2 миллиона значит в сумме <связать> <связать> фига Амана или как его который все время играет чего он там стоит, как скопанный? Таску, что случилось? Да-да. У него никогда не будет такой классной девчонки, как у меня. Лузер. решил посмеяться то забудь что я сказал да подожди ты моя жена избегает меня уже семь лет и думаю что она сейчас развлекается с молодым парнем так что я понимаю разве это не совершенно другой уровень просто подпиши уже документ о разводе так или иначе я все еще люблю свою жену короче нам нужно как-нибудь войти внутрь Злом карается законом. Мы лишь проверим, дома он или нет. Кроме того, если сегодня не будет собрания, он ведь больше всех волноваться будет. Тяжело. Вот как. Это имеет смысл. Вот блин. Простите. А кто вы такие? Вообще-то я забрал у тебя Мигеля. Ты ж вроде бросил все это, так зачем тебе повязка, а? Отдай ее мне, мне нужно запечатать Мигеля. Зачем я вообще это надел? Какая разница, ты ж забыл, да? Если так хочешь, то можешь забрать. Серьезно? Никакая это вам не трава. Я называю это вашим букетом. Овощным букетом? Подумала, что одни цветы вам будут в тягость. Вот и собрала букетик овощей со своей грядки. Так вы не только украсите ими дом, а сможете поесть, прежде чем выбрасывать. <существует> в рот попала. Давайте лучше с маленькими вариантами поиграем. Я в порядке. Так что можно попробовать еще раз. Наверное. Невольная сексуальность заводе. Разве фигурки могут выглядеть так реалистично? И почему именно из С какой-то антенной еще? Не, не может быть! Не может быть? Что не может быть? Неужели Азовая есть сказочная фея из семи школьных чудес? Нет, конечно, что ты, конечно же, же, нет. же нет. А ты-то на кой машу староста? Чего? Эта фигурка только что двигалась? Тебе показалось? показалось. Это просто невероятно. Да я просто забыл, не кипятись ты так. Что случилось? Этот придурок поехал в машине в таком виде. Мне просто было жарковато. <связывая> Ничего Думаю. удивительного. В курорте ощущаешь особое чувство свободы. Это вполне нормально. Какого хрена вы на стороне Иори? <связывая> Серьезно, с чего это ты вдруг? Ну, мне любопытно, нравится ли тебе кто-нибудь. Что-нибудь? Я всех люблю. Что это еще за ответ? Да что с твоими мозгами? Уж получше будут, чем твои. Мы говорим о любви, об отношениях, о чувствах. Почему ты озадачен? Ну-ка. Избавьтесь от накопившегося стресса. Богиня исполнит ваши мечты. Я могу организовать отдых от И до G класса когда определитесь, заполните форму, приложенную к буклету, и отправьте мне. И теперь ты упокоишься с миром, моя милая Мияка. Ну, вот и славненько. И подарки от Ясака сразу к месту пришлись. А вырметь, как удачно вышло. Автографы получат только 100 человек, которые выиграли в розыгрыше. Сомнений нет. Они хотели прийти только потому, что думали, что я какой-то популярный мангака. Но как только узнали, насколько я не популярен, тут же передумали. Я понимаю, вы беспокоитесь. Но больше всего беспокоятся... Сотрудники магазина. А разве не ты? Эй, похотливый подглядывальщик! Ты чего там ворон считаешь, деревенщина? На сегодня ты мой раб подкаблучник, не забыл? Подкаблучник? Босс ведь так говорила. Теперь Майн будет твоим учителем, и больше ничего. Это и значит, что теперь ты мой раб. Короче, давай, шевели культяпками. Прости. Ах, да. Что обвинил тебя? Что? О, как да. А я тебе что говорил? Это не я. Потому-то ты и пустоголовый. Обвинил меня без всяких доказательств, кретин. Придурок! Дурной! Простофиля! Ах ты ж! Что за скучный бал? Неужели никто здесь не сможет меня развлечь? А это что за красотка? Номер у класса Ханды просто божественный! То есть, так должно было быть. Что за скучный бал? Неужели никто здесь не сможет меня развлечь? Джульетте так и не удалось похудеть. Примите ее такой, какая она есть. Су! Постарайся. Тебя должны зауважать как вице-председателя. Не очень-то мне это и нужно. Значит, ты подкоплочник? Мазохист? Не делай поспешных выводов. И вообще, от тебя такое слышать куда обиднее. Очканафт, это что, твоя девушка? Нет, убери от меня руки. Ах, я так долго этого ждал. После самонадеянной любви к моей сестре, самой прекрасной девушке в галактике, жалкая обезьяна, которая бесстыдно увивалась за коками, наконец-то взглянула правде в глаза. Поздравляю, очканафт. Не переживай, со мной коками будет счастлива. Это тебе нужно очнуться. Ну как, глаза открылись? Как видишь, он просто извращенец. Вот, блин, она, похоже, умерла. Так и думала. Он способен только трусики воровать. Мерзавец, который, не моргнув глазом, ударит женщину ногами. МЕРЗУМА! МЕРЗУМА! МЕРЗУМА! Будь я героем аниме или игры, девушки уже начали бы вешаться мне на шею! Тоя, пусти в него свою ману. Что? Я? Тут у тебя одного предрасположенность к земле. Ну, да, ты права. Эй, почему вы все назад отскочили? Да так, на всякий случай. На безопасное расстояние. Аналогично, однако. Лысая осьминожка, яйцо вареное, лампочка, авокадо. Эй, Геннес, скажи что-нибудь. Понял. Слышь, мелкая? Заткнись и проваливай, а то задницу надеро. Так, ей так. Геннес, у тебя суставы странно вывернуты, слушай. Сейчас я тебя поправлю. Ой, прости, у тебя рука рвалась.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 если с согуре правда встречаются то все эта встреча фарс что если она виновата посмотрит на меня своего парня это будет хуже всего но ведь вряд ли все так плохо обернется еще как обернется Я пока здесь отдохну. Ну же, продолжайте. Ты что, злишься, Фудживара? С чего бы мне злиться? Я скорее впечатлена тем, как быстро ты сменил одного учителя на другого. Продолжайте же. <связывая> а Знаешь, забавно, что почти каждую неделю у парня ночуют разные девушки. Интересная у нас команда, да? <связывая> Еще немного, и вечер закончится. Почему ты не делаешь свой ход, Мария? Сестрица, а не многовато ты ешь? О, розве? Просто тревожит кое-что. Даже и не заметила, что же столько съела. По-моему, лучше бы тебя живот тревожил. Она частенько глупости вытворяет под градусом. Так что будь осторожен. Спасибо за своевременное предупреждение. Кстати говоря, неужели она... Эй! Эта лестница прибега крутой раш. Что она задумала? Первое. Нишики на майонем. Моей промежности уже приятно, но я постараюсь. Нет ничего приятнее, чем расправить крылышки в пустом классе. Девочки любезно позвали меня прогуляться с ними в выходной. Они мои дорогие друзья. Я должен принять удар на себя, как и лейтенант Хинава. Это Мама. Иногда девушки пугаются.